Недавно на семинар Кэмп Кэмп в Ереване, собрали юношей и девушек из России, Казахстана, Киргизии, с Украины и из Армении. Устроили для них что-то вроде образовательного лагеря. Общение, совместный креатив, лекции. Прививают демократические ценности новому поколению на деньги организации Пражский гражданский центр, финансируемый США, для противодействия российскому влиянию. Полторы сотни так называемых гостей, которые приехали за счет кураторов из Праги и США, учат молодежь митинговать, и не просто митинговать, а как бы с выдумкой. Материалы в конце минувшей недели были показаны в эфире государственного телеканала «Россия-1». Тема стала предметом обсуждения на политических ток-шоу, выходящих в эфире центральных российских телеканалов. Это почему-то не понравилось секретарю парламентской фракции партии Светлая Армения Геворку Гаргисяну. Он начал возмущаться. Если российские СМИ, а точнее государственные телеканалы, что еще хуже, опубликовали материалы про подготовку боевиков Майдана на территории Армении для их последующего экспорта в Россию, то это свидетельствует о том, что у нас есть серьезные проблемы в армяно-российских отношениях. Если подобного рода вопросы, нынешние власти Армении не могут разрешить на уровне правительств или специальных дипломатических средств, и это все получает выход в прессу, то становится очевидным тот факт, что армяно-российские отношения переживают не лучшие времена, несмотря на заявление, что у нас все хорошо, радужно и вообще превосходно. Есть серьезное упущение. Армения является той страной, где Россия имеет свою военную базу, и при этом не платит за это ни копейки, подчеркнул представитель партии. Хочется заметить этому депутату Армянину. Армения под прикрытием каких-то фейковых кредитов, получает военную технику из России просто по чисто символическим ценам. Про это он почему-то забыл. По мнению депутата от Светлой Армении, руководство республики имеет право требовать адекватного и равноценного отношения к себе в качестве дружественного стратегического партнера. Ну а если мы не являемся стратегическим партнером России, то чем раньше зафиксируем этот факт и начнем действовать исходя из этого, тем, на мой взгляд, лучше. Если мы и все же стратегические партнеры, то я думаю такой провокационный стиль не делает никому чести, сказал Геворг Горгисян, назвав реакцию Москвы на всплывшую информацию излишне острой. Этот армянин прекрасно знает, что российские СМИ оккупированы армянами и он не ожидал, что хоть на один российский канал, данная информация просочится. По его мнению, про семинар в Армении, где учили митинговать и свергать власть, российские СМИ должны помалкивать. На примере Франции, где вожаком желтых жилетов является армянин, можно увидеть, к чему вот такие семинары, устроенные на деньги Америки, могут привести.